А давайте сегодня пиццу приготовим. Пицца будет необычная и основа ее будет с лаваша. С лавашом я буду бороться чуть позже, а сейчас мне нужно подготовить несколько ингредиентов. Индюширное филе я разрежу филейным ножом на кусочки толщиной где-то по 1 сантиметру. Далее на хорошо разогретой сковородке, без масла, специй, соли и так далее, я буквально по одной минуте с каждой стороны его обжарю. Сейчас мне нужно подготовить грибы и я хочу из них очень быстро вытянуть влагу. Теперь нужно порвать индюшиное филе по волокнам. А еще мне понадобится тертый моцарелла и вот несколько таких красивых помидорчиков. Берем самую большую тарелку, круглую, которая у вас есть дома, вырезаете по ней форму в лаваше, два слоя. Один слой выкладываем на пергаментную бумагу, засыпаем немного сыром, моцареллой потерто, и накрываем вторым слоем. И сейчас я отправлю его в разогретую, хорошо разогретую духовку до 200 градусов, буквально на 10 минут. Сыр поплавился и теперь настало время собирать пиццу для дальнейшего приготовления. Дальше мне понадобится йогурт и кетчуп. Ребята, она такая крутая получилась. Я ее первый раз делаю, я увидел рецепт, ну, правда, от себя добавил, конечно же, кое-чего. Ну, блин, это круто, это круто. Смотрите, вот края не нужно ничего туда ложить, вот где-то отступайте сантиметра два. Пицца, когда запекается, лаваш, он заворачивается и он сам бортики делает. Блин, это круто вообще, правда. Класс, обалдеть, вообще бомба. Если вам понравился рецепт, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, будем делать вкусные ролики. Все, всем пока.